Вот, друзья, всем хорошего настроения, задавайте вопросы, получайте массу позитива и э, предоставляю слово нашим партнерам, основным Евгению Дмитрию, которые как раз дадут ответы на те вопросы, которые у вас есть, а также по поводу наших инвестиций, которые сейчас у нас запускаются. Все, хорошего настроения. Я выключаюсь и передаю слово. Угу. Так. Я хочу представить вам Дмитрия. Кто еще не видел, не знает, значит, Дима является владельцем сети фитнес-клубов. Это 7 городов по Украине. 30 фитнес-клубов на данный момент работает. Вот, значит, Дима работает уже с крупными инвесторами, которые проинвестировали индивидуально в фитнес-клубы и получают прибыль. И сейчас Дмитрий расскажет о том, как работает фитнес-клуб, почему инвестировать в фитнес-клуб и насколько вообще это надежно и как все выглядит для участников доминга. Так, давайте в виде вопросов, Женя, мы говорили, подготовим самые частые вопросы, которые в чате, друзья, смотрите, я в чате написал эта ссылка на мой Facebook. можете зайти посмотреть, я вполне реальный живой человек, я владелец и основатель сети фитнес-клубов Малибу, владелец не единственный, потому что у нас много инвесторов и партнеров в сети, где-то после... 6 клуба мы стали развиваться вместе с инвесторами. Схема работы с инвесторами у нас в сети сейчас есть две схемы. Я расскажу просто немножко истории, чтобы вы понимали, как мы пришли к сотрудничеству с Доминго, что это не была придумана какая-то финансовая схема. Эта схема уже существовала больше 10 лет. Что нужно для открытия нового фитнес-клуба в областном городе? Николаев. Ой, Елизавета, я прошу прощения, я вчера не успел вас набрать, я вчера весь день был на форуме, и я вас наберу чуть позже, расскажу про Николая. В общих чертах вот как раз то, что я сейчас начинаю говорить, это отвечает на ваш вопрос. У нас здесь существует две схемы участия партнеров. Первое это классический франчайзинг. Когда предприниматель, который хочет открыть фитнес-клуб, покупает нашу франшизу. Франшиза стоит для областного центра 8 тысяч долларов, для районного центра 4 тысячи долларов. После этого он э, проходит обучение, мы помогаем ему найти помещение, заключить правильный договор аренды, договориться правильно с, арен... с арендодателем, набрать сотрудников, обучить сотрудников. Вместе запускаем э, маркетинговые мероприятия по открытию клуба, помогаем заказать оборудование. Что важно, мы не навязываем, как многие... Есть другие франшизы, которые навязывают определенный комплект оборудования, который нужно приобрести в определенном месте здесь. У нас франшиза имеет полное право выбора. Вы можете приобрести оборудование сами, можете там, где мы рекомендуем. Тех поставщиков, которые мы рекомендуем, это те, с кем мы работаем уже много лет. У нас есть, во-первых, эксклюзивные скидки. Например, скидки 30% интератлетика не дают никому. У нас она есть. У нас есть эксклюзивные условия по рассрочке платежа от полугода до года, которых тоже нет ни у кого в Украине на тренажеры. Нам это дают, и наши франчайзи имеют возможность это использовать, если работают с нами. Но при этом вы можете купить оборудование сами. Единственное, у нас есть требования минимальные, что должно быть в клубе, какого качества должно быть оборудование. То есть совсем глушное, совсем плохое, ну не допускаем, потому что нужно поддерживать определенный уровень. Всегда даем рекомендации. То есть это первая схема участия. Вторая схема участия – это участие с инвестором. Инвесторами у нас часто выступают люди, которые хотят инвестировать в фитнес ку но не хотят заниматься им как бизнесом. Они хотят получать стабильный и постоянный доход, иметь такую своего рода альтернативу банковскому депозиту. В этом случае мы выступаем как этот банковский депозит. Схема работы с инвестором очень простая. Инвестор – инвестирует в новый фитнес-клуб, 100% инвестиций его, финансовых. Мы со своей стороны инвестируем в нашу интеллектуальную собственность наш труд, нашу торговую марку, и прибыль мы делим 50 на 50. При этом инвестор в управлении клубом может участвовать, может не участвовать, а может просто получать от нас отчеты, деньги ежемесячно. И по такой схеме мы работаем уже более 10 лет, у нас так есть уже более 10 инвесторов, которые постоянно с нами работают, их количество растет. Схема достаточно удобная, потому что права инвесторы защищены не юридическим лицом, каким-то недоговорами, а комплектом оборудования, и плюс со время, после открытия еще и клиентская база, которая есть у клуба. Как показал наш опыт работы, мы много чего пережили, мы на рынке уже 14 лет, у нас были и переезды. Ну, это в основном... мы за, Говорю сразу, за 14 лет мы не закрыли ни одного фитнес-клуба. Мы только переезжали в большие помещения. Или же когда нас вынуждали переехать арендодателя И статистика показывает, что, в принципе, фитнес-клуб – это не помещение. Фитнес-клуб – это наши клиенты, наши идеи, принципы. Ну, да, и комплект оборудования. Так вот... Мы пережили только за последний год около шести переездов. Где-то мы переезжали в большее помещения, где-то нам пришлось переехать, потому что нас попросили арендодатели. Мы не потеряли клиентов, мы не потеряли наши обороты. Клуб переехал в другое место, но он все равно продолжает работать. Есть у нас тоже такой же опыт, например, два года назад у нас был пожар в клубе, и полностью здание, в котором находился клуб, был пожар, и клуб был полностью уничтожен. В этом случае инвестору пришлось доинвестировать немножко в оборудование в переезд. Мы пошли навстречу, мы там со своей стороны поддержали, отказались от доли прибыли. И что могу сказать, через три месяца клуб уже работал, через два месяца клуб работал в новом месте, уже приносил деньги и давал лучшие результаты, чем в предыдущем, благодаря тому, что был пожар, возник такой а, своего рода рекламный шум, и он нам помог дальше в работе. Благодаря этому клуб окупился с учетом даже переезда менее чем за год. Хотя обычно по нашим финансовым прогнозам новый клуб покупается от года до трех лет. Гарантированно мы прописываем три года в договоре с инвесторами. Вот по такой схеме, когда мы познакомились с компанией Доминго, когда ко мне обратился Евгений с предложением вместе развиваться, мы озвучили эту схему. С компанией Доминго мы хотим работать, как с таким инвестором. Но только распределение финансовых инвестиций здесь идет в пользу компании, потому что у компании много инвесторов, и в лице тех, кто покупает монету Доминго, и участвует в распределении прибыли. Поэтому мы здесь пошли на то, чтобы в случае работы с доминга распределять прибыль 6 на 60 на 40 60 процентов в пользу компании Доминго. вот страхование что нужно для открытия нового клуба в областном центре страхование что вы имеете это страхование и гарантия но ну, это я говорил. То есть гарантия это инвесторы права на оборудование находятся у инвестора при пожаре клуб не было к само оборудование. не был застрахован, но, наверное, это стоит учесть на будущее. Не используем. Скажу почему. На предыдущем вебинаре я говорил, что одно из наших конкурентных преимуществ – это то, что мы работаем там, где другим невыгодно, благодаря тому, что мы экономим на всех издержках. Ну, мы просчитали вариант страхования – Сумма ежемесячно достаточно большая, ляжет на, на один только клуб, там порядка до 10 тысяч гривен. Если мы умножим это на 12 месяцев, на 30 клубов нашей сети, это получится очень страшная сумма. Мы каждый месяц можем открывать новый клуб. Поэтому мы пришли к такому варианту, что мы откажемся от этого. Тем более... До конца нету доверия, если честно, на сегодня к там, страховым компаниям, лично у меня к страховому рынку, потому что мы сможем получить эти деньги в случае какого-то события. Поэтому пока приняли для себя решение отказаться. Возможно, если получим какое-то интересное предложение от страховой компании, то пересмотрим это. Конечно, такое сотрудничество было бы для нас очень интересно. Если есть кто-то среди нас представитель страхового бизнеса, пишите в личку, нам всегда это интересно. Есть ли у нас резервный фонд для таких случаев? Ну, это немножко за это не касается инвестирования в клуб. Я думаю, просто другим будет неинтересно. Это мы можем с вами проговорить потом отдельно. Страховое формирование страховых фондов, личные финансы – это уже немножко вопрос в другую сторону. Управление финансовыми клубами. Для франчези мы... Не рекомендуем держать такой страховой фонд, ну потому что франчайзи стоят немножко другие задачи. Ему надо окупить клуб как можно быстрее, открыть следующий. То есть для франчайзи этим страховым фондом является уличные финансы. Для инвестора в том числе это возврат инвестиций. Для нас то, для компании страховой фонд – это то, что все нашу, ну, всю нашу прибыль мы вкладываем в развитие в дальнейшее. На сегодня у нас в сети… 15, я уже, если честно, сбиваюсь даже со счета, 15 клубов – это лично наши. А, около 10 клубов открыты с инвестором, но там тоже есть и наши инвестиции, в том числе, или есть клубы где-то 100% инвесторов. И 5, 5 клубов открыты по классическому франчайзингу, когда предприниматель купил франшизу и работает. Вот, То есть мы для себя в страховой фонд формируем следующим работающим клубом. То есть логика такая, что если с этим клубом что-то происходит, то у нас есть там 20 других, которые работают. И благодаря этому мы спокойно переживаем такие моменты, когда нам приходится где-то переезжать и какие-то вещи, то есть э, ин, доинвестировать в клубы. Клубы, которые хорошо в данный момент себя чувствуют и не нуждаются в переездах, поддерживают те клубы, которые э, нуждаются в инвестициях. Ну вот именно к этому мы вернемся потом. После выкупа первого клуба у нас есть договоренность, что дальше мы будем с Доминго развиваться по такому же принципу, чтобы диверсифицировать все риски для компании Доминго, чтобы Доминго участвовал не в одном клубе, а сразу в нескольких. Но это уже немножко вопрос времени. Что мне интересно? Интересно. Раз интересно, я затронул. Ну просто это большая тема, тема личных финансов, финансов компании, она не совсем относится к бизнесу Малибу, я поэтому... Защита ваших... Защита инвестиций, да, согласен. Ну, резервного фонда Доминго формировать не будет, потому что я считаю, что Доминго должна распределять всю прибыль. Защита инвестиций, мы проговаривали тоже в прошлом вебинаре. Я как да. человек у нас прописано, 10% идет стабилизационный фонд, то, что мы инвестируем в криптопортфель, то есть в топовые 10 криптовалют. Вот, то есть у нас создается инвестиционный, ну, стабилизационный такой фонд, который защищает инвесторов. Вот, такие форс-мажоры, как вот совсем там потеря оборудования, я такое но ну, это, это только должно быть действительно какое-то такое серьезное мероприятие вот мы в любом случае поддержим инвесторов и люди не потеряют деньги то есть вот в том в том виде как ну скажем так люди переживают за те инвестиции которые вкладываются вот, просто нужно понимать, что любая инвестиция, она несет за собой риски, вот, и э, форс-мажор в теории может быть. Просто то, что касается инвестирования в бизнес, в работающий бизнес, и в работающий фитнес-клуб, э, риски наши максимально мини минимизированы. Вот, так как э, 9 лет работает клуб, то есть, если даже будет переезд, то это будет в том же районе, в том же городе, то есть клиентская база у нас остается. И на самом деле инвестиция в, сам, в сами тренажеры составляет там, порядка 30% от стоимости всего клуба. Вот. Поэтому основная инвестиция у нас остается, это клиентская база, это бренд, это имя вот, и лояльный, ну, лояль, лояльные клиенты. Вот. А те потери, которые э, форс-мажорные могут быть, вот, частично Доминго возьмет на себя и покроет, если такое может произойти. Вот. Ну, мы постарались выбрать именно этот клуб, потому что вот, с точки зрения анализа риск, рискованности он самый стабильный. Это клуб, который работает дольше всего. Он пережил уже смену собственников здания, то есть смену арендодателя, там небольшие какие-то это происходило с какими-то, можно сказать, отдельными договоренностями, которые происходили с этим арендодателем. Мы пережили с ним несколько этапов взаимоотношений. Сейчас они у нас достаточно хорошие. Это раз. Этот клуб пережил открытие конкурентов, причем очень мощных рядом с собой, и мы Спокойно можем сказать, что мы побороли, мы правильно, наше позиционирование по цене, по маркетингу и месторасположение клуба показывает том, что э, открытие конкурентов здесь можно не бояться, особенно в этом месте. Э, поэтому это достаточно хорошее инвестирование. И вот в прошлом вебинаре был вопрос, нет, не в прошлом, в чате был вопрос, я видел. Почему же собственник продает прибыльный бизнес? Потому что на самом деле вот для «Малибу», как для собственника, это возможность получить первое – инвестирование для нового клуба. Второе – «Малибу» не выходит из этого клуба, остается как управляющая компания. Мы делимся половиной прибылью, но получаем инвестиции для дальнейшего развития. Нам на данном этапе это выгодно. А Доминго выгодно зайти уже в работающий клуб, потому что на текущий момент идет только формирование пакета, инвестиционного пакета Доминго и нет сразу большой суммы для инвестиций. Если бы были бы большие суммы, то, конечно, можно было бы рассматривать более серьезные, скажем, выкуп нескольких клубов или открытие новых или постройку новых. Ну, Но, поскольку у нас... Идет такое-то обстановление, это наиболее выгодно. Поэтому бизнес продается этот не потому, что он какой-то убыточный, наоборот, mm -hmm. это самый топовый клуб, для меня самый любимый и самый прибыльный. Продается потому, что это самый правильный с точки зрения дальнейшего совместного развития. Мне хотелось дать такой клуб, который покажет хорошие результаты, и мы сможем дальше развиваться вместе. Юрлицо остается Малибой. Ёр... Э, просто идет переуступка. Да, Дим, расскажи, как это все происходит. А, смотрите, этот клуб находится на балансе частного предпринимателя. Идет просто переуступка договора аренды от этого частного предпринимателя компании Доминго. То есть Доминго становится собственником клуба с ремонтом оборудования клиентской базы. То есть будет отдельно.. Три документа. Первое – это передача договора, ну, переоформление договора аренды. Второе – передача на баланс всего оборудования, всего, что там есть. И третье – это передача на баланс доминга CRM-системы, в которой хранятся ну, все данные о работе клубов и данные клиентов. Вот. Через юрлицо, я озвучила в прошлый раз, передача не совсем удобна в данном случае, потому что это ведет к дополнительным затратам. Вести бизнес фитнес-клуба через юрлицо невыгодно. Фитнес-клуб – это, в принципе, объект малого бизнеса. Ему хватает работы через предпринимателя. Вести через юрлицо возникают дополнительные затраты через кассовый аппарат, уплаты дополнительных налогов. Наличие кассового аппарата влечет за собой дополнительные проверки. Ну, у меня просто есть довольно еще бизнес такой как кафе в кафе у нас стоял кассовый аппарат Я раскрою секрет да а, потому что там была лицензия на алкоголь он должен был стоять обязательно каждые два месяца к нам приходила проверка и несмотря на то что у нас там было все в порядке с документацией мы должны были уплатить определенную сумму штраф потому что у них стоит такой план а по закону украины Кассовая дисциплина настолько строгая, там даже 50 копеек лишние в кассе или неправильно, не вовремя сданный Z-отчет, влечет за собой наложение штрафа. Поэтому проверка, которая приходит по кассам, это сразу штраф порядка 2-3 тысяч. Зависит от аппетитов проверяющих. Вот Каждые два месяца к нам приходила проверка, плюс у нас затраты на содержание кассового аппарата, плюс обучение сотрудников – ну, это в целом неудобно. Еще дополнительное налогообложение. Но только сам кассовый аппарат уже влечет вот такие для себя мегаразды. Для клуба большего формата, конечно, там уже э, это обязательно, то есть когда мы уже подойдем к инвестированию в клубы большего формата, то там уже другая будет схема работы. Но сейчас пока нам хватает предпринимателей, это правильная наша CRM-система. Для меня будет по такой схеме. Давайте я, я, я отвечу на этот вопрос. Доминго mm -hmm. регистрируется как потребительское общество. Вот. Дело в том, что потребительское общество позволяет вводить в, сам, в само ПО различные юрлица. То есть это могут быть и ФОПы, и там, ОО, и другие формы собственности. Вот. Данный, данный вопрос будет еще обсуждаться с юристами, как нам это сделать максимально правильно и минимизировать налогообложение. Дело в том, что у нас есть два варианта. Значит, Потребительское общество может быть на едином налоге, может быть плательщиком НДС. Вот, мы выбрали плательщика НДС в случае необходимости заключать договора с крупными компаниями, которые, у которых одно из требований – это заключение договора с плательщиком НДС. Вот. Если нам нужно будет работать без НДС, то мы будем работать от других компаний, ну, то есть либо от ФОПов, либо от юрлиц. То есть изначально мы говорили, что Доминго планируется как холдинг, как группа компаний, вот, поэтому мы будем под каждое направление и под, ну, под каждый наш бизнес просчитывать отдельную юридическую схему, которая будет открыта и будет доступна для инвесторов, и уже позже, ну, скажем, детально расскажем, как это будет в конкретном случае с фитнес-клубом. Угу. Так, да, поэтому... Какая CRM? CRM? У нас своя система, которую мы написали под себя, система специально разработанная для фитнес-клубов, салонов красоты, она достаточно настолько универсальная, что сейчас, на сегодня, мы эту систему даже продаем. Я напишу сейчас, вот, кому интересно, ссылку, можно посмотреть в интернете. У, у Дмитрия есть своя команда юристов, с которыми он очень давно работает, и все вопросы э, ну, согласовываются с юристами отдельно. Вот. У Доминга есть отдельные юристы, которые ведут конкретно наш, ну, скажем так, наш проект, да? наше потребительское общество. Вот. Дело в том, что юридическая база и юристы, которые работают с потребительским обществом и работают с ОО, это совершенно ну, разные, разные законы и очень много нюансов в этом плане. Вот, так что согласовываем с несколькими юристами, с несколькими командами юристов, вот, и несколько раз проверяется сама юридическая схема, чтобы все это было законно и не было у нас никаких вопросов со стороны проверяющих органов. А Дмитрий помогает не только с юридическими вопросами, с тактическими, там, с, со связями и так далее. Вот сегодня была встреча с криптоинвесторами, вот ну в общем это целая отдельная тема вот можем ее тоже сейчас коснуться вот на данный момент уже созданы токены это фиткоин вот 3200 токенов стоимостью 25 долларов каждый то есть 80 тысяч долларов это та инвестиция которая требуется для выкупа фитнес-клуба который мы сейчас покупаем вот соответственно Люди, которые инвестируют, получат дополнительно токен в свое пользование. Вот. На основании этого токена можно получить юридический документ, который будет показывать ну, легальность вашей инвестиции. Почему так? Потому что на данный момент те люди, с которыми вот Дмитрий ведет переговоры, они не сильно задают вопросы по поводу договоров, то есть им достаточно видеть владельца, там, изучить этот вопрос в интернете и э, иметь на руках токен, который, э, на основании которого они будут получать пассивный доход. Вот. А также токен хорош тем, что его можно перевести на кошелек другого человека и таким образом продать свою часть, то есть продать свою долю э, прибыли этого бизнеса. Таким образом, инвестор становится более мобильным и получает возможность заработать не только пассивный доход, но и продав свою долю по более высокой цене. То есть, когда клуб полностью будет выкуплен и все 3200 токенов акции распределятся между участниками, то будет время, когда проинвестировать в фитнес-клубы будет нельзя на данный момент, то есть мы будем там выбирать помещение, скорее всего, это будет новый клуб, там в другом городе и так далее. Вот. И в этот момент э, очень выгодно можно будет продать свою долю, если вы пожелаете, по более высокой цене, то есть уже не за 25 долларов, а по, по, по более высокой цене. Вот. Таким образом мы соединяем инвестирование, э, скажем так, классическое, э, с пакетом бумаг, э, с инвестированием в э, криптовалюту и ну, на блокчейн-технологии все это делаем. Вот. Сбросим буквально вот после вебинара в чат ссылочку на адрес контракта этого токена, фиткоин. Вы посмотрите, как это все выглядит. Вот. И также подготовили мы отдельный лендинг, отдельный сайт, где который вы можете взять ссылочку со своего личного кабинета и пригласить человека конкретно на инвестирование в фитнес-клуб. То есть человек перейдет по ссылке, зарегистрируется под вас в Доминго и сможет покупать долю этого бизнеса и вы с этого будете тоже зарабатывать. Вот. Да, друзья, смотрите, я в чате написал ссылки. Это ссылки на нашу франшизу, на нашу CRM-систему, на сайт компании, где есть описание компании. Ну, то есть, чтобы вы могли более подробно, те, кто в первый раз сейчас нам зашел, могли более подробно посмотреть. Ревизионная комиссия, наблюдательный комитет ПО. ОО. Да, это будет прописано в Уставе, я так понимаю, да, правильно? Конечно, да. Ну, а это обязательно, это по закону, то есть мы не можем эти вещи обойти, не может существовать потребительское общество там, без главы правления, без ревизионной комиссии и так далее. Вот. акции, что мы купили фитнес клуб Малибу, да, это акция токен. Просто мы акции не будем называть, так как мы не имеем финляндзей. Вот мы это называем токен, либо доля, доля от прибыли. Ну и документы участия в, в потребительском обществе. Да. Права, права инвестора закрепляются двумя способами через токен. В цифровом виде и через бумагу участием в потребительском обществе потому что это максимально соответствует законам украины Если доверительный счет это не имеет значения это просто если вам сложно разбираться в самом ну в технической части э, крипто кошелька там э, самого токена как это работает и так далее вот. То есть токен просто переводится на доверительный счет, он хранится у нас. Вот. Это никак, никоим образом не влияет на э, легальные сделки и на, э, ну, скажем так, э, покупку вашей доли. Вот. Вы точно так же будете получать э, пассивный доход ежемесячно от прибыли фитнес-клуба. Вот. Еще раз повторим, что все списки отдельно есть управляющей компании, то есть вот в лице... Малибу, в лице Дмитрия, вот, все инвесторы там представлены, вот, и, соответственно, это дополнительная гарантия ежемесячных выплат от прибыли. Давай, давай я этот вопрос чуть подробнее. Друзья, смотрите, как я сказал, у нас есть большой опыт работы с инвестором, и вот я, как представитель Малибу, больше всего переживаю всегда о взаимо про взаимоотношения с инвесторами. Я всегда опасаясь, чтобы у инвестора возникли какие-либо подозрения, недопонимания, какие-то недомолвки и так далее. У нас в компании есть для этого специальные должности. За каждым инвестором прикреплен менеджер, который выступает его адвокатом у нас в компании. Этот менеджер общается с инвестором, предоставляет ему отчетность о работе клуба отвечает на его вопросы и контролирует выплаты инвестору, то есть чтобы они происходили вовремя, своевременно, в полном объеме и так далее. А когда мы начали обсуждать с Доминго этот вопрос, я понимаю, что мы в лице доминга имеем сразу там несколько сотен инвесторов. И естественно у кого-то могут возникнуть какие-то там вопросы, недопонимания нашей работы – со стороны компании однозначно будет менеджер, который будет отвечать за работу с инвесторами, выплатами. Но чтобы получить дополнительную гарантию, лично я для себя, как представитель Малибу, о том, что каждый инвестор будет удовлетворен, мы попросили, потребовали то, чтобы мы имели доступ к спискам инвесторов, тех, кто купит токены. Но мы не можем их получить просто как стороннее лицо. Поэтому мы попросили и обменяли на то, что часть инвестиционного мы становимся частью компании «Доминго», тоже входим в число учредителей. Благодаря этому мы имеем доступ к данным всех инвесторов. И вот такая страховка для всех, кто покупает наш токен и вступает в компанию «Доминго» как участник. В случае какого-то, я не знаю, страшного, нереального форс-мажора, если кто-то переживает про компанию «Доминго», Uh, у компании Молибу опыт работы уже на рынке 14 лет опыт работы с инвесторами более 10 лет и мы отвечаем здесь своим именем и мы говорим что все эти списки инвестора будут у нас и в случае каких-то проблем с выплатами мы их просто тогда переведем напрямую на себя ну, я думаю что такого никогда не будет но такую, возможность такой ситуации мы для себя предусмотрели то есть если завтра что-то произойдет там не дай бог, вдруг в одном это, самолете, а это, как, это который разобьется, лететь все руководители Минго, да и некому будет осуществлять выплату, то эти данные будут у, в управлении, управляю, это было в управлении, господи, господи, господи, да, в управляющей компании, не, не лично у меня, а и у бухгалтера, у финансового директора и так далее. То есть работа с инвесторами будет продолжена. То есть клуб будет работать, выплачивать прибыль тогда напрямую. Вот и все. То есть даже какой-то самый страшный вариант у нас здесь предусмотрен. Ну да, это все репортсы. По, по этой же причине... вот. Мы проговаривали разные варианты, меня ребята приглашали стать главой правления ну, там, учитывая какой-то опыт и так далее. Я сознательно отказался, потому что я не хочу, чтобы у нас был какой-то конфликт интересов. Я там, согласен быть и соучредителем доминга в какой-то небольшой доли, но я не хочу быть управляющим и там, и там, потому что конфликт интересов может возникнуть. Да, в какой-то момент времени мне вдруг может оказаться выгоднее там. Не производить выплаты, если я буду управляющим и там и там. Я хочу выступать здесь защитником интересов, интересов Малибу, а управляющий Доминга защитником интересов Доминга и всех инвесторов Доминга. Вот, э, Мною это было прописано сознательно. Хотя финансово, конечно, было бы выгодно э, быть главой и там и там. Но лично мне интересно в моих планах построить совместно большую такую компанию. С большой перспективой на дальнейший рост и надо все эти моменты сразу правильно проговаривать То есть я не хочу быть управляющим какой-то маленькой шарашкиной конторе я хочу быть соинвестором в большой финансовой компании даже не украинского уровня вот для этого мы все правила прописываем здесь поэтому все вопросы чем больше вопросов вы задаете тем больше мы их потом обсуждаем и все мои ситуации продумаем продавайте задавайте вопросы дальше. Да, по поводу, вот, Елизавета, вы задаете вопрос по поводу акций токен. Тут, тут немножко путаница у вас идет. Дело в том, что акция это и есть токен. Вот, и есть доля. То есть это одно и то же, мы просто это отображаем в личном кабинете. Мы поменяем тоже, чтобы там не было этой путаницы. Вот, токен это крипто, ну, скажем так, криптодоля, да, можно так сказать. То есть, это часть, которая запрограммирована ну, в алгоритме, называется токен. Вот, мы это называем доля, либо акция, акция фитнес-клуба Малибу. Вот, то есть, 3200 токенов всего выпущено на данный момент, конкретно под инвестирование в данный фитнес-клуб. Вот, эти токены могут быть переведены на личный кошелек, на кошелек эфира, вот, каждого участника, если вы им пользуетесь Если вы им не пользуетесь Мы переводим на наш доверительный счет Чтобы они Скажем так, списали с общего контракта И это Можно было увидеть вот. И Самый важный момент, это то, что Те инвесторы, которые Пожелают, они получат отдельно Дополнительно бумаги, как Пайщики потребительского общества вот, Завтра у нас запланирована регистрация В Киеве и далее подготавливать будем внутренние положения и специализированный фонд, который будет, ну, в котором пропишутся все эти моменты. Вот. Но это, это тоже займет время, поэтому только, только в, в январе месяце это возможно сделать, вот. так как там ну, достаточно серьезный пакет документов готовится. Вот. Нам научиться читать токены. Ну, а, я вот хотел озвучить это, мы сделаем, наверное, такой дополнительно обучающий вебинар, потому что это даже тем, кто участники рынка, начиная, есть человек, который хорошо разбирается в криптовалюте и блокчейне, но он может плавать в вопросах там, ICO, смарт-контрактах и так далее, поэтому это будет интересно и полезно все. Я думаю, что такой вебинарчик мы запишем, и он будет в личном кабинете. Потому да, что... не, Елизавета, не, не перепутается, это два отдельных токена, два, ну, два отдельных контракта, две отдельные, можно сказать, монеты, да, вот, ТРЦ это краудкоин, это общий наш токен, вот, и FitCoin с кодом FIT, вот, это отдельный токен, он, он имеет отдельный адрес, адрес токена, он отдельно прописывается, отдельно отображается, вот, кстати, на сам... Краудкоин идет тоже пассивный доход, который 10% от прибыли фитнес-клуба, от выкупленной части фитнес-клуба, 10%, который получает Доминго, распределяется между держателями краудкоинов. Вот, поэтому инвесторы, которые изначально купили, вот сейчас покупают у нас краудкоин, вот, также заинтересованы в непосредственной прибыли фитнес-клуба, а потому, так как имеет э, пассивный доход в виде 10%, который распределяется между всеми участниками. Вот, то есть у нас схема такая, что мы все это э, объединяем, усиливаем и даем возможность зарабатывать э, вот, всем участникам. Прямые инвесторы получают максимальную прибыль непосредственно с самого фитнес-клуба, вот, а те участники, которые инвестируют в краудкоин, там больше перспективу в маркетинг и так далее. То есть там свои преимущества, которые мы отдельно уже и проговаривали, и на следующих вебинарах будем более детально рассказывать, вот. также имеют прибыль с самого фитнес-клуба. Вот. Задавать еще вопросы? Давайте... Пока проговорим основные моменты еще раз. То есть первое, схема передачи, понятно, это переуступка права аренды. Раз. Следующий вопрос, вопрос страхования вкладов, то есть обеспечено имуществом клуба, клиентской базой клуба, это самое ценное, то есть инвестиция обеспечена, это контроль этого двойной со стороны компании Доминка, как заинтересованы в получении прибыли клуба, так и с нашей стороны, как и потому что мы заинтересованы в интересах соблюсти интересы каждого участника доминга. <клышленный> 2. <клышленный> Какие у нас были еще самые распространенные причина продажи. То есть мы пояснили, это не продажа, это такой вариант взаимодействия, который мы для себя выбрали как максимально удобный для того, чтобы мы могли быстро начать совместно работать, не стартовать сразу с большой суммы, а стартовать небольшими инвестициями вместе. Ну и про историю компании я рассказал, что мы 14 лет на рынке, что мы развиваемся по такому принципу. Для нас это не новый формат работы, как формат работы с инвестором. Для нас новый формат работы в том, что инвесторов в одном лице будет много. Это, конечно, лично для меня это интересно, я давно продумывал. Какой такой вариант развития, аналогичный акционерному обществу, в США, как в США? Да, в США там любой бизнес, который ты открыл, ты уже с завтрашнего дня можешь его, ну практически условно с завтрашнего дня объявить акционерным обществом, продавать акции. У нас, в наших условиях это практически нереально, это только крупная компания должна быть, там какой-то э, завод, холдинг и так далее. Там это все просто, и ты, соответственно, таким образом можешь привлекать инвестиции У нас этого возможности нет. Я различные консультировался с юристами, с финансистами, и вот как раз именно тема ICO и тема э, работы в потребительском обществе, то, что действительно это уникальная система, которую разработали юристы, которые... Работает доминга. Она позволяет это все осуществить не просто осуществить, а в правовом поле Украины, потому что так или иначе мы работаем здесь, мы можем существовать в цифровом мире, но нам жить в нашем государстве по его законам, мы должны их соблюдать. Так вот и эта схема позволяет нам работать честно и легально. Это очень важно. Да, это и это нас потребитель... отличает, в первую очередь. В предыдущем вебинаре задавали вопросы там про людей, пострадавших в каких-то финансовых пирамидах до этого, сетевых. Но первое, мы не финансовая пирамида, инвестиции идут в реальный бизнес. Именно для этого я выхожу в эти эфиры, чтобы показать, вот я человек с реальным бизнесом, я отдаю этот бизнес сюда, для того, чтобы мы вместе могли развиваться. Второе, мы в отличие от всех работаем в законодательном поле и хотим здесь работать, мы пришли не, не собрать деньги но я имею виду с точки зрения, как уже учредитель Доминго, да, компания пришла надолго. И именно это меня заинтересовало, что я вижу в этом большую перспективу для роста. Для роста первое, финансово распространяясь вот так вот через сеть, а второе, распространяясь в онлайне через смарт-контракты, через токены и так далее. Вот здесь вот можно получить именно то, что кто читал книгу «Черный лебедь», очень рекомендую а не путать с фильмом про балерину, это книга инвестора одного очень интересного, Талиб Салем. Вот он описывает, что надо ставить на черных лебедей. Черными лебедями он называет а, такая, такое событие, которое никто не прогнозирует, но которое может дать вот такой вот скачкообразный результат. То есть я для себя вижу вот такое, мне кажется, сотрудничество с Доминго. Вот для меня и, соответственно, для всех тоже, кто участник, может стать именно таким «черным лебедем», положительным событием нашей финансовой истории. Я в это верю, да. Ну да, это стартап. Вот. Стартап характерен тем, что может дать колоссальный рост и ну, захватить быстро очень рынок. Чуть-чуть неправильно, вот, чуть -чуть неправильно позиционирование как стартап, потому что стартап – это что-то, что не имеет до конца подтвержденной финансовой модели. Благодаря тому, что у нас сейчас вот такое происходит как бы полуслияние с реальным физическим бизнесом, то это уже не стартап. Малибу работает 14 лет, в феврале мы отметим 15. Это уже компания с историей, с клиентами, с сотрудниками, с обучающими программами, со своей франшизой. Это уже нельзя считать стартапом. Поэтому. Риски эти, минимизируются все риски стартапа. Стартап неизвестно, как зайдет, зайдет он или нет. Здесь, по идее, все, вопрос только в том, как быстро мы сможем стартануть, как быстро нас воспримут, там, скажем, большие серьезные инвесторы, и, соответственно, все, кто стоял на начальном этапе, как быстро получат свой рост инвестиций там, x100, x1000 и так далее. То есть я, вот, если честно, очень в это верю. Поэтому я ну, да, получается у нас стартап, частично стартап, мы инвестируем в стартап, в криптошлюз, в криптомерчант, про который мы проговаривали. То есть по факту мы создаем финансовую подушку стабильности, инвестируя в бизнес, которому 15 лет. Вот. И также мы инвестируем часть денег вот, в инновационные такие, в онлайн проект вот, так как, ну это действительно перспективно. Вот, и это, это, это интересно, так как э, ни один классический бизнес не может дать там, 100%, там, 100%, x100% вот, 100 увеличить прибыль. Вот, это невозможно. Но э, так как мы понимаем, что правильное инвестирование – это размещать свои деньги в разные, в разные активы, в разные направления, вот, мы именно так и делаем. Вот. Потребительское общество, кстати, регулируется законом потребкооперации, работает, ну, скажем так, не подконтрольно напрямую законом Украины, это международное, международное право, поэтому работает в разных странах примерно по одним и тем же правилам и законам, вот, это очень удобно, и... Очень широкие возможности дают э, вот внутренние. Сейчас, сейчас я, я, я Неправильно сказать, не под контролем Украины. Э, Женя имела в виду, что э, те законы, которые действуют на классические формы работы, это ООО, частное предприятие и так далее то у потребительского общества больше преимуществ. здесь в а, да, соответствии с законам Украины и в юридическом поле, слава богу. <laughs> это, сегодня, наше, да, это наше я... конкурентное преимущество. Я хотел сказать, я, я, я поясню, что я хотел сказать. А, если мы говорим об ООО или о ФОПе, да, вот, то можно выпустить подзаконный акт, там закон выпустить и непосредственно изменить законодательство то чтобы изменить законодательство, которое регулирует потребительское общество, работу потребительского общества, необходимо это делать на международном уровне, потому что регулируется законом о операции и здесь в этом плане, что мы более стабильны и надежны. Вот что. То есть если у нас прописан закон, мы понимаем, что завтра не выйдет закон, который поменяет, ну скажем так, всю нашу ситуацию, нам нужно будет думать, как, как нам выходить из нее. Вот, в этом плане мы более стабильны и надежны. Мне было интересно узнать, например, что действительно даже в СССР существовал закон про кооперацию, да, кто помнит тут кооперативы, когда работали, это именно благодаря тому, что были международные соглашения, в которых даже СССР участвовал сейчас, соответственно, Украина тоже участвует, и закон о потребкооперации, на который мы опираемся, он как бы опирается на эти международные соглашения. Это очень интересная схема. Я, если честно, до этого не знал. Да, внутри потребительского общества, кстати, нет, можно нет, сделать. Нет, она не офшорная. Богдан, смотрите, это не, нельзя считать офшорной зоной. Мы не уходим от налогообложения. Мы платим все налоги точно так же. Офшорная зона позволяет не платить налоги. Потребительская кооперация платит все налоги точно так же. Что она позволяет нам? Она позволяет привлекать участников. То есть создавать такие мини акционерные общества. Вот это главное отличие, это то, чем мы пользуемся, это то, зачем нам нужно. То есть мы там не пытаемся не заплатить налоги, мы их заплатим так же, как весь бизнес. Будем стараться, естественно, как нормальный предприниматель, не переплатить, но с нашим государством не всегда это работает. То есть это не офшорная зона. Главное преимущество – это то, что мы можем привлекать большое количество участников. Привлечь в ООО. Больше 25, по-моему, ограничения стоит участников, мы не можем. И даже все эти 25 участников мы можем, только нотариально э, меняя устав. А в потребительском обществе э, вы все становитесь участниками, э, написав заявление о желании вступить в потребительское общество. И это очень главное, вот это очень важно. Это позволяет нам э, официально объединить, вот, объединиться всем вместе здесь. Да, также там будет реализована уникальная возможность обмена по яме, которую, которая будет прописана в отдельных положениях. Вот. И таким образом на законодательном уровне мы сможем э, продавать, покупать доли бизнесов и так далее. Вот. Что касается э, подконтрольный вот, вопрос, э, где будут открыты счета и так далее. Да, действительно, мы продумывали такую схему работы, вот, но так как мы сейчас э, инвестируем непосредственно в украинский бизнес, в бизнес-клуб, то под, под, данное, под данное направление нам удобнее работать именно через потребительское общество. Вот. Как я уже говорил, повторюсь еще раз, мы планируем открытие разных компаний, если будет необходимость, например, при выходе на ICO нам зарегистрировать там обшорную компанию или компанию в Евросоюзе, мы это сделаем и будем работать от этого юрлица. Вот. Потому просто нет необходимости. <�uates> да, это, дел так. это делается быстро, пока нет необходимости, это опять же просто приведет у нас к дополнительным затратам. Здесь э... я выступаю как критик всегда всех лишних затрат, и я говорю, что ну, пока нам это не нужно. Нас... <учит> да, вот... в, в, да, в этом вопрос, бизнесе так <FinanzDievs> такой вопрос уже ну, индивидуальный, но от отвечу. Если вы монету перевели, ну то есть, значит, в любом случае, ну, мы засчитаем это сегодняшним днем вот, и начислим это тоже, ну, проведем по сегодняшним днем. Вот. Но он не должен идти сутки. Эфир не идет сутки. Вот, с кошелька на кошелек. Это биткоин, да, у него там есть такие надо перерывы. Это может идти очень долго. Нукола, давайте мы свяжемся в этом. В скайпе отдельно, мы можем даже голосом проговорить вот после нашего вебинара, чтобы там прояснить всю эту ситуацию. Mm. Дим, может быть, расскажи в двух словах о том, как настроена работа по подготовке yeah. тренеров, как работает вот онлайн это обучение, то да? есть насколько мобильно э, с персоналом настроена работа. Вот как, как ты масштабируешься? Про масштабированность я рассказал. Это франшиза и привлечение инвесторов. Планы на 2018-2019 год у нас открытие 100 клубов. Мы сейчас активно обсуждаем с разными компаниями э, возможность финансирования, именно вливания не кредитования, а именно выступления чтобы они выступали как инвесторы. И параллельно мы очень активно рекламируем нашу франшизу. Причем не только в Украине, у нас сейчас есть вот переговоры в Грузии, в России, в Беларуси. Есть контакты там Польша, Германия, чуть-чуть дальше, короче. Планы есть такие. Как мы видим, согласно нашему анализу, развитие вот рынка фитнеса, он достаточно емкий. В каждом месте, где... Дим, пропал звук? Пропал звук, не слышно. А меня слышно, я так понимаю, да? Меня слышно, Дмитрия не слышно. Ага. Там, может, микрофон нажался? А ну, посмотри, Дим. Да, только Дима конечно Ну, не знаю, в чем причина. Я думаю, мы на основные вопросы сегодня ответили. Если есть еще вопросы по фитнес-клубу, задавайте. Дим, к сожалению, не слышно. Да, может быть, перезайти в комнату. Ну, сейчас посмотрим. В общем, мы сейчас после вебинара сбросим э, информацию, э, где взять ссылочку в личном кабинете на лендинг фитнес-клуба. Вот, вы ее можете непосредственно сбросить там э, в соцсетях или там своим друзьям-знакомым. Друзья, слышно О. меня или нет? Да, говори, пожалуйста. Давайте еще раз. Про масштабирование. То есть У нас с на 2018-2019 год грандиозные план – это открытие 100 клубов разного формата, не только областные центры, районные центры. Сейчас активно мы ведем переговоры по развитию нашей франшизы «Грузия», «Россия», Белоруссия и Молдава, мол, извините, Молдова. Есть контакты в Польше и Германии. Мы сейчас ведем активные переговоры. То есть, как показывают наши исследования, что, в принципе, мы однозначно конкурентоспособны во всех этих регионах. И вот уже исходя из нашего опыта, показывает, что мы должны быть не только в областных центрах и больших городах, а, в принципе, в каждом районном центре. Самый простой опыт – это если где-то работает супермаркет, то значит там рядом будет работать и должен работать фитнес-клуб. Значит, там есть то количество людей, которые необходимы для его функционирования. То есть, если кто-то нас слушает из таких регионов, можете обращаться к нам. Нам интересно развитие не только по франчайзингу, мы привлекаем партнеров. Можете выступить как региональный директор – Найдя помещение, открыв клуб вместе с нами под нашего инвестора. Может быть, этим инвестором станет Доминго. Вот. Мы в своем развитии прошли несколько этапов. Вот одна из проблем, с которой мы сталкивались, была недостаток кадров. Когда нам нужно было сразу много тренеров, в Харькове их просто физически трудно было найти, тренеров по фитнесу нужной нам квалификации, мы пришли к тому, что создали свою школу фитнес-инструкторов и стали их готовить. Следующий проблемный этап для нас был это подготовка управляющих. Тоже мы прошли такой этап, мы, у нас есть в компании очень хороший карьерный рост, то есть человек, который пришел к нам на должность администратора, если он ответственный, обладает аналитическим складом ума, может отвечать не только за свои поступки, действия, а и за действия там окружающих, то мы таких людей выделяем, они проходят обучение, становятся управляющими, становятся директорами. Я скажу, у нас 10 директоров компании, из них 7 это наши бывшие администраторы, 5 франчези, которые у нас работают, из них трое тоже прошли путь администратор, управляющий фитнес-клубом. Сейчас это либо франчези, либо инвестор нашего наших фитнес-клуба в регионах поэтому карьерный рост у нас есть и мы развиваемся таким образом мы научились обучать людей и научились взращивать внутри своей компании но следующий вызов для нас стал когда мы стали расширяться по городам и обучать сотрудников других регионах достаточно тяжело здесь мы использовали опыт работы в туристическом бизнесе год назад мы приобрели франшизу турагентства поехали с нами, и у нас уже сейчас три турагентства входят, работают вместе с нашими фитнес-клубами. Опять звук, вылетел звук. Дим, не слышно тебя. Нет звука. Другой. А сейчас? А сейчас? А сейчас, сейчас, сейчас есть. Сейчас есть. А на каком этапе я пропал? Ты пропал на этапе э туристического агентства. Mm -hmm. что в трех клубах идет. Да, турагентства поехали с нами, мы выбрали их как наших партнеров, потому что у них самая большая на Украине сеть в Украине, извините, сеть филиалов. Это более 250 было на начало года, сейчас, наверное, уже больше. И проблема удаленного обучения у них очень хорошо решена. И мы немножко посмотрели их опыт, реализовали похожие для наших потребностей. То есть на сегодня, открывая клуб Южноукраинский, мы уже не ехали в Южноукраинск обучать сотрудников. Они прошли обучение в онлайн и уже на стажировку мы их пригласили к себе для того, чтобы они уже прочувствовали, посмотрели, как работает клубы в других регионах. То есть это больше была такая знакомительная экскурсия. А так все обучение проходит в онлайне. Поэтому мы не боимся сейчас открываться в других регионах, в том числе и в другой стране, потому что имеем хорошо построенную систему онлайн-обучения и тренеров, и администраторов, и управляющих. И бизнес построен так, что мы эти системы используем не только для внутренних целей, а еще и продаем как отдельный онлайн-курс. То есть мы сейчас продаем курс обучения тренера, и он хорошо продается в русскоязычном интернете, стоит порядка от 300 до 1000 долларов в зависимости от пакета. То есть и здесь мы стараемся быть на передовой. Это наше отличие от конкурента в том, что мы всегда стараемся быть лучше и быстрее. Следующий вызов, с которым вот я столкнулся, это есть проблема, когда фитнес-клуб работает какой-то... Период времени, максимальное количество людей вокруг мы охватили. Нам нужно приток новых клиентов, нам нужна более качественная, более широкая реклама в онлайне. Вот лично я весь восемнадцатый год посвятил интернет образованию. Все управляющие у нас прошли обучающий курс компании Genius Marketing. Мы очень много применили фишек, мы запустили вот эти онлайн проекты, и мы активно внедряем это в наш маркетинг. То есть на сегодня мы очень эффективны благодаря применению рекламы в интернете. Открываться с нами выгодно не просто потому, что там все Малибу доверяют, а потому что у нас уже построена система рекламы, и мы знаем, как это сделать. Мы потратили существенные деньги на это обучение, на применение этих программ, на внедрение программ. Но наша реклама в интернет очень хорошо нам, для нас работает. Да, то есть, вот, ну, то то есть он... Основные, он... Вызовы, основные вызовы, которые вот становятся перед бизнесом, мы прошли, мы уже пережили. То есть у нас есть уже узнаваемость марки, мы уже не боимся там менять помещения, я рассказывал, какие есть проблемы, да, мы не боимся там не иметь сотрудников, потому что мы готовы обучать сами. Ну вот как-то так, благодаря этому мы становимся эффективными. Поэтому планы у нас большие, и я же говорю, что каждый, каждый наш участник может стать не просто инвестором, стать еще на льготных условиях нашим франчайзе или партнером в регионах, в зависимости от того, в каком регионе вы есть, какая ваша квалификация. Можете обращаться. Да, вот. то есть основной актив, основной актив это полностью стандарт бизнес-модели, которую стандартизация можно внедрять. всех процессов. Да. да, стандартизация всех процессов, то есть полностью под ключ. Причем, вот. Стандартизация максимальная. Мы научились не просто там делать быстро. Ремонт, да, и заезжать в фитнес-клуб. Мы знаем уже, как правильно построить диалог с арендодателем. Мы договариваемся на лучших условиях. Мы знаем, что нужно просить и как торговаться. У меня есть целый семинар о том, как правильно заключить договор аренды. Кроме этого, мы научились быть прибыльными с первого дня открытия. Как только открывается клуб, мы начинаем уже работать, мы применяем специальные программы, специальные методики, которые позволяют нам зарабатывать уже сразу, до того, как работает клуб. И здесь тяжело это сделать. Можно, допустим, в теории открыть фитнес-клуб самому, и он будет э, через какое-то время прибыльным. Да, но с нами клуб будет прибыльный с первого дня. Мы это умеем делать. И все, кто от нам открывается вместе с нами, уже в этом убедились. И, в общем-то, в мы не теряем. Все, все работают с нами, понимают, за что а, мы живем. Вопрос, да, сколько, нужно открыть на, ну, для, сколько нужно инвестировать для открытия нового клуба? Вот, ну, формат, клуба формат клуба, который мы рекомендуем, это 500-1000 квадратов. Инвестиции в зависимости от состояния помещения порядка 50-60 тысяч долларов. 50... тысяч. Быть от 40 тысяч, да? Больше, ну, от 40 это, если совсем нам повезло, готовое помещение. Ага. Бывают такие случаи, бывают. С помещениями у нас там отдельный есть опыт работы. Но, в принципе, больше так. Но с плюсом на увеличение состояния, если помещения больше, может доходить. Самый большой у нас был бюджет открытия, это там порядка 70 тысяч долларов. Ну, 40-50 – это сумма, с которой можно открываться. Но есть такой формат работы, как фитнес-студия. Uh -huh. Он интересен, для инвестора, он не очень интересный, потому что а, трудозатрат много, возврат инвестиций не очень большой. А если открывать как бизнес для себя, он может быть интересен, потому что он дает, там, скажем, фитнес-студия требует инвестиций порядка, там, 4 пяти тысяч долларов, то есть это фитнес-клуб без тренажеров. Uh -huh. Вложение uh -huh. гораздо uh -huh. меньше. Площадь uh -huh. от 100, ну, не, может быть, не один, от 100 до 200 квадратов. Uh -huh. То есть он может обеспечивать прибыль собственнику, да, предпринимателю, от 500 до 1000 долларов. То есть эта сумма, скажем, для предпринимателя уже может быть интересная, для инвестора нет. То есть если я как инвестор трачу время на анализ этого клуба, на просмотры их отчетов и так далее, я хочу получать больше, как минимум. И фитнес-клубы у нас приносят больше. А вот но, как для предпринимателя, если самому заниматься этим бизнесом, то можно вот открыть с такой суммой. Ну, как, как правило, наверное, нужно быть тренером. Ну, идеальный вариант, когда сам предприниматель является там тренером или ну, в, этой, в этой теме. Да, был, да но не обязательно. То есть значит, можно быть просто управляющим этим клубом или, там, допустим, взять на себя функцию администратора. Угу. Но выступить пассивным инвестором в таком клубе будет невыгодно. Пассивным инвесторам это тогда надо вот этот формат, который мы рекомендуем, в который вот входит доминго, значит, там тысяч квадратов, 50-60 тысяч инвестиций. Так, по вопросу по существенным извинениям в маркетинге существенных изменений в маркетинге в инвестиционном по Малибу у нас не будет, потому что уже все прописано и договорено. Что касается в общем в маркетинговых изменениях по развитию, мы допускаем, что у нас могут быть изменения, так как мы тестируем саму, ну, скажем так, бизнес-модель, мы отрабатываем на данный момент. И если что-то не работает, и мы видим, что это не работает на протяжении месяца или второго месяца, естественно, что мы садимся и обсуждаем как как улучшить как сделать так чтобы это работало вот но в любом случае э, делаем так чтобы людям было выгодно вот и э, на данный момент мы увеличили рекламный бюджет до 50 процентов от сеть это что касается при продаже краудкоинов вот и э, также добавили пассивный доход то есть да мы изменили маркетинг и достаточно серьезно его изменили вот, но мы сделали так, что это стало лучше для всех наших участников. Вот, поэтому я думаю, что это ну, только позитивные моменты вот, в плане изменений. То есть да, кто-то, кто кому-то больше нравится заходить в компанию стабильную, которая там 10 лет работает по одному маркетингу, все понятно, все предсказуемо и так дальше. Вот, но об этом уже все знают и там сложнее развиваться, сложнее себя проявить и заработать, ну, выйти там на доходности, там, как в кратчайшие сроки. Вот. У нас такой проект. И может быть еще стоит... Затронуть тему конкретно вот торгового центра Космос и именно фитнес-клуба, который вот покупается, да, то есть именно может чуть детальнее рассказать там про залы, про тренажеры. Там, а преимущество этого клуба, почему мы его выбрали? Первое, он это самый длительно работающий в нашей сети фитнес-клуб с тренажерным залом. То есть первые фитнес-клубы, которые мы открыли 14 лет назад, это были фитнес-студии, про которые я вот и рассказываю, почему мы про них много знаем, это, это тоже хороший бизнес но не такой прибыльный. Первый клуб с тренажерным залом мы открыли в 2008 году, и это был именно этот клуб, который сейчас выкупается в торговом центре «Космос». Значит, раз, история. Мы пережили там смену арендодателей, когда в 2008 году был финансовый кризис, собственник этого помещения потерял помещение, передал его в залог банку, и новым собственником стал банк. Мы пережили разные этапы взаимоотношений, от э, вначале не очень таких дружелюбных, до сейчас вполне очень адекватных, хороших, у нас хорошие партнерские отношения. И эта компания не собирается э, выходить из собственника, из данного здания, что говорит о том, что мы сможем работать дальше с ними перспективно. Они понимают всегда какие-то сложности, если у нас возникают, допустим, э, пожелания наши, там, ну, по платам, аренды, по коммунальным, ну, достаточно хорошо к нам относятся. То есть это хороший клуб с точки зрения арендодателя. Дальше, с точки зрения клиентов. Поскольку клуб давно работал, мы открылись вначале там в очень хороших условиях, когда не было конкуренции вообще, то сейчас, можно сказать, мы работаем просто в Красном океане. Кто знает эту книгу, да, там, голубые океаны, это когда много возможностей, Красные океаны, когда конкуренты вокруг тебя едят друг друга. Так вот, мы работаем, этот клуб работает в Красном океане, но при этом он ежемесячно показывает прирост кассы и от прошлого месяца, и от прошлого года. Мы показали нашу эффективность, мы расширяли клуб, мы применяем постоянно новые интересные маркетинге, и клуб чувствует себя хорошо, у нас растет клиентская база, и соответственно, касса. Поэтому мы уже пережили открытие всех конкурентов, которые могут открыться, больше там уже нету, не позволит ни площадь, ни рынок. Поэтому клуб будет работать дальше хорошо. Следующее. Финансовые показатели этого клуба самые хорошие. То есть это самый большой по площади клуб нашей сети, если не брать клуб с бассейном, который у нас работает. То есть для клуба без бассейна это самый большой клуб в сети. Его площадь порядка 800 квадратов. У нас есть клубы чуть больше, но там просто больше площадь отдана в субаренду. То есть именно под фитнес это самый большой клуб. И здесь используется, благодаря своему месторасположению, клуб находится в спальном районе, но не просто в спальном районе, на пересечении нескольких таких дорог существенных для города, там проспект Героев Труда и улица Академика Павлова. Это такая очень сильная развязка в Харькове. Прямо вот у нас в радиусе 500 метров находится торговый центр «Караван». Ну, это все украинские, да, вы знаете, очень большого формата. Он порядка сейчас, по-моему, 20 тысяч квадратов. Торговый центр «Дафи» прямо рядом же с ним находится. Четырехэтажный, порядка, по-моему, 15 тысяч квадратов. Находится большой супермаркет «Сельпо». При том, что в Караванин и в Даффе находится еще по гипермаркету. То есть это очень хорошая транспортная развязка с хорошим потоком людей. То есть даже открытие какого-то нереального конкурента где-то, если он найдет площадь, но там нет площадей рядом уже, то мы спокойно переживем и финансовые показатели у нас не пострадают, потому что поток людей очень хороший. Это место, где всегда в Харькове стоят пробки в любое время дня. Потому что это такая серьезная развязка для, для города. Да, еще важный момент, это 50 метров метро находится, ну вот реально 50 а, метров. Конечно, да, станция метро мы находимся вот буквально от выхода, ну реально 50 метров. Ну, это вот ты вышел и а сразу упираешься в наше здание. Соседнее здание от нас это большой развлекательный центр трехэтажный с боулингом, дискотекой, рестораном. Раз, при том, что в каждом торговом центре, который перечислил, тоже есть боулинг, каток и куча кафе развлекалов. То есть очень хорошее расположение. То есть расположение из всей нашей сети самое лучшее. Ну, исходя из этого, цена выше, чем открыться было бы по бюджету, потому что это действительно хороший клуб с прибылью. Он имеет историю, он имеет клиентов, он имеет оборудование, он имеет хорошего арендодателя и очень хорошее расположение. Ну, вот как-то так. То есть это действительно стоящая инвестиция. С ним э, я много дискутировал со своими партнерами, со своими директорами, управляющими, почему я выбрал его. Всем было жалко очень, но ну, мы же на самом деле не выходим из бизнеса, мы-то остаемся, мы просто отдаем 60% прибыли, но мы получаем средства для дальнейшего развития. Поэтому, в общем-то, это обоюдовыгодная сделка. Ну и плюс мы сейчас тестируем очень интересную схему работы Доминга любу, привлечение инвестиций через продажи э, токенов и привлечение небольших инвесторов. Нам это очень интересно. С точки зрения развития нам это очень интересна такая бизнес-модель. Сейчас... Поэтому мы сюда заходим. Я думаю, что мы ответили на... Достаточно, на, наверное, на основную массу вопросов ответили. Вот. И я бы хотел еще раз пригласить э, наших участников непосредственно увидеть своими глазами этот фитнес-клуб, у кого есть такая возможность. Вот. Особенно харьковчане, я вижу в чате э, людей с Харькова. Вот. Приедьте, посмотрите, или там, кто уже был, там поставьте плюс, там, может, кто знает этот фитнес-клуб. Вот. Я приглашаю на экскурсию. Вы можете просто, давайте, запишемся заранее. То есть вы придете, и управляющий клуба вам проведет, расскажет, а потом откроет вот эту CRM-систему, про которую я сказал, и покажет вот цифры, которые там есть на самом деле. Тех, кто в других городах, точно так же я приглашаю в экскурсии в наши клубы в других городах. Ну, по предварительной записи, чтобы просто там было кому ее провести, чтобы это было в удобное время. Потому что, ну, мы действительно открыты... Скрывать нечего. Я не говорю, что это бизнес, который дает там, возврат процентов за три месяца. Нет, это реально работающий в украинских реалиях бизнес, который окупается за месяц, ой, за год-за три, в зависимости от условий и, и так далее. Ну, наш опыт работы показывает, что это правда, и это возможно. И мы это подтверждаем нашей статистикой. Очень наше конкурентное преимущество, то, что. Не просто мы все умеем, знаем, мы это можем подтвердить статистикой. Я не такой умный, у меня есть просто база данных, у меня есть хороший коллектив, который вместе со мной работает. Сам бы я бы не смог бы сейчас вести этот вебинар, потому что никому было бы сейчас контролировать работу администраторов, тренеров и так далее. Просто надо понимать, что не просто выкуп клуба, но и кооперация с достаточно опытной командой управленцев, которой я считаю вот нашу управляющую компанию Малибу. Вот. Спасибо. Я думаю, что мы уже немного исчерпали время свое. Вот. И возможно людям тоже э, пора работать. Вот. Э, да, так что э, давайте тогда с, мы назначим следующий еще вебинарчик. Обязательно проведем. Э, Дима, у тебя будет возможность там на следующей неделе или ты будешь недосягаемой в доступе? какое-то да, время. Да, будет. Да, будет, будет, будет. Следующая неделя у меня в Харькове. Все, кто харьковчане, можем устроить экспорт на следующей неделе, понедельник, вторник. раз в субботу у нас большой корпоратив Малибу, тоже в Харькове. Ожидается больше ста участников. Мы приглашаем и клиентов, и сотрудников. Ну, все наши сотрудники, и плюс привлекаем наших клиентов, это очень интересное мероприятие всегда. Я выложу в чат, в скайпе ссылку на записи предыдущих мероприятий, посмотрите, это очень интересно на самом деле. Поэтому всех, кто, все, кто с нами, приглашаю посетить. Спасибо. Все, все до всем встречи. Спасибо. До свидания. До свидания.